Ну, всем welcome, это снова я. А этот раз я решил заехать спустя год в этот автосалон поддержанных, прокачанных БУ автомобилей в Японии. Что же здесь поменялось? Ну, вот я вижу такой вот Fire Lady Z новой версии. таких неплохих дисках 300 370 ну а в, в этом салоне в основном э, значит выставили на продажу автомобили Toyota 86 значит Toyota 86 это ну или же Subaru принципе 86 они очень очень похожи то есть э, что в ней есть? В ней там, грубо говоря, улучшенный вот вот впрыск, там турбина стоит, всякие там эти навороты типа ETC, там это карточки, это как проезда по платным магистралям, там 40 тысяч километров пробега, вот стоимость 2 миллиона 100 тысяч йен, в принципе немного. Новая, новая примерно так же стоит, но в новой ничего нет. А это 40 тысяч пробега и вот такие вот ну, ну, как бы Опции Здесь вот ничего не написано, что в ней есть Вот, кстати, вот, ну, значок Вот тоже Toyota Scythe Тут Другой немного И вот там тоже Стоит черная, тоже на дисках Что же здесь еще есть? А, ну, вот это уже более прокачанное то есть уже приборчики стоят, там диски такие покруче. Стоит миллион девятьсот восемьдесят тысяч. 17 тысяч пробега, ну немного, こんにちは。何か探してるんですか? いや、まだ見るだけです。見ました、いい車だったら、そういういい車見ましたから、ちょっと見たいです。ああ、バイクだけですか? <笑><笑>そうですね、バイクです。面白い車いっぱいあるんで、見ててください。ありがとうございます。何か気になるのあったら声かけてください。はい、分かりました。ありがとうございます。<笑> <はい>、<笑> <はい>。<笑> Тут есть еще. Интересно. Ну, вот вежливые продавцы сказали, если будут какие-то вопросы, обязательно подходите. Скажите нам, мы подойдем. Субарик. Ну, тоже неплохой такой. Ну, семейный, правда, так. Универсал. Ну, здесь сейчас спрятали. Сильвия. У дрифтеров очень популярная модель, кстати. Япония. 60 тысяч пробега миллион семьсот восемьдесят тысяч стоит. Ну она похожа на стоковый Спек Р. То есть. А, нет, все-таки какая-то здесь есть. Ну да, ну стоковый, но модификация спек Р идет. То есть. О! Там 370Z разворачивает. Так, что же здесь еще есть? Ну, Honda Fit, я думаю, особо никого не заинтересует. Ну, если только женщин, там, в принципе, тоже неплохая машинка. Так по городу ездить. Вот это вот тоже очень популярная Honda Integra Type R. Тоже можно ее хорошо прокачать при желании. 880 тысяч стоит. 80 тысяч пробега 2011 года. Ну, неплохо тоже, в принципе. Такая вот моделька. Потом вот. Со спортивными сиденьями. <с> тоже Honda Type R. Это мини-машинка такая. Для езды по, по городским пробкам, скажем так. Ну, тоже неплохо так все по спортивному выглядит. Так, что же здесь еще ну, вот кто-то там проехал. Лексусы здесь раньше были. Нету больше Лексусов. Теперь тут стоит РЭКС-7. В принципе, тоже хороший аппарат, но она, похоже, стоковая. Да, сиденья вот обычные какие-то, да? Блин, а цена что-то у нее как неустоковая 2 миллиона 480 тысяч иен Вот не видно, что под капотом как Вот Субарик с стоит Тоже неплохая модель 1 миллион 980 тысяч стоит да. Ну тут разный Тойот Тут разные Хонды Малолитражки такие Разных цветов Цена также 380 тысяч, как и в прошлый раз, когда я смотрелся здесь. Так, а вот это RX8 ставит беленькая. Ну тоже, видимо, что-то там не улучшенное. Пробег 38 тысяч километров. А цена 2,5 миллиона йен. Угу. Ну, с виду как новенькая внутри. Не сказать, что она прям такая сильно заезженная в принципе 40 тысяч км это вообще не не сказать что это прям очень много ух ты нифига у нее там какой этот самый багажник мини багажник елки-палки целый Стой, там видимо должен быть радиатор еще один его, видимо, сняли. Обычно ставят туда для дополнительного охлаждения. А оно у него еще по бокам вот два радиатора стоит. Так. Что тут еще есть интересное? А, селика. Очень редкая модель, кстати, даже в Японии. Mitsubishi ОМР. GTO Хорошая модификация тоже. Достаточно спортивная модель. Низкопрофильных на резине тут наверно 17 или 18 даже доски нет что-то не видать написано хороший аппарат цены только нет Skyline Это один Skyline GT 370 Далее Тут идет GTR уже Тоже видимо прокаченные вот Диски тоже нерадные стоят Что тут есть внутри Ну внутри в принципе Салон стоковый, стандартный даже не видать ну, стандартная, в принципе, машина Так, это у нас FireLady Z Миллион восемьдесят стоит Тоже похоже на стандартную Они ее, блин, так поставили прям здесь все стоит вот еще одна стоит Fire Lady Z тоже миллион восемьдесят стоит миллион восемьдесят тысяч восемьдесят тысяч пробега у нее. ну там у нее еще внутри стоит DVD туда-сюда глушитель стоит спортивный там катализатор выпуск впуск выпуск стоит тоже у нее там тюнингованный ну, неплохо неплохо в принципе вот фаер лидец это уже в два раза дороже стоит 2 миллиона пятьсот почти тысяч йен 20 тысяч пробега уже неплохо так вы сохранилось скажем так Но... хорошая машина вот это honda honda тайпу р ну то есть тайпу р 30 тысяч пробега ой 30 39 тысяч пробега 2 миллиона 400 тысяч стоит вот ну, такая вот неплохая honda. в принципе состояние офигенное конечно на дисках сик да вот тут тоже стоит honda Это же мин малолитражка такая мини honda 29 тысяч пробега, 2 миллиона 330 тысяч иен. Ну, тоже неплохо. Такая вот беленькая, с белыми дисками. Конечно, заглянуть под капот я не могу, так как это нужно звать менеджера. И с ним долго разъясняться. То есть это, скорее всего, только при покупке, возможно, такая то есть, когда вы уже, например, выбрали какую-то машину Хотите посмотреть, что там под капотом Вам могут открыть и показать А вот уже стандартная То есть, ну, как стандарт Тоже Тайпер, но более старая модификация 840 тысяч стоит Пробег 118 тысяч километров Вот, это дофига Mazda RX-7 Вот, стоит тоже Из этих Mazda Он там стоит Дофига тоже Хонда вон там. Это тоже достаточно редкая купешка. Тоже спортивные сиденья. 70 тысяч пробега. О, да, она нафарширована, конечно, там вообще жесть. Скорее всего, даже не весь список того, что там есть.